Всем добрый вечер, еще раз меня зовут Алексей Корешков, я активный партнер нашего сообщества Века. Сегодня тема у нас разбор промо в 10.90. Так, с чего мы начинаем? Первый вопрос у всех, это по лимитам, по выводам в акселераторе. Так, сейчас я включу демонстрацию экрана. Показ экрана. Начать показ. Так, видно мой экран. Должно быть видно. Плюс, отлично. Так, переключаемся. Смотрите, вот это кабинет акселератора. Первый вопрос, э -э, как мне узнать, действует у меня лицензия или нет. Получается у меня как бы действует лицензия потому что я недавно покупал, чтобы купить АЦЦ. У кого написано, что лицензии нет, как проверить? Кто помнит, в июне либо в июле компания приостановила срок действия лицензии. Что это означает? Что циферки бежали, до какого действует лицензия, но по факту лицензия до сих пор работает, даже если написано, что закончилось. На тот момент у кого работало, когда приостановили. Как это проверить, либо если у вас лимит? Нажимаете вкладку «Финансы», нажимаете «Вывод». Вот здесь у вас показывает лимит в долларах и показывает лимит, сколько АЦЦ вы можете перевести. Все, если у вас здесь лимит показан, значит у вас лицензия есть, вам переводить не надо. На минимальную лицензию, вот они лицензии, вы можете перевести на 150 долларов АЦЦ. Как узнать цену АЦЦ? Она, в принципе, вот, вверху в сайте показана. АЦЦ а, Откуда эта цифра берется? Заходим в вкладку «Купить-продать АЦЦ», смотрим на левый стакан. Вот, какая здесь цена в левом стакане на продажу верхний ордер. Такая цена из сайта. 150 долларов делите на эту цифру, получается то количество, сколько вы можете вывести. В принципе, как бы это если надо покупать лицензию, чтобы выводить по максимуму. Как вывести АЦЦ? Нажимаете «Финансы», «Вывод», выбираете вот здесь в АЦ 1090, вводите сумму АЦЦ, сюда вставляете адрес, вывод. Все. Регламент 24 часа. Происходит это в порядке очередь, я так понимаю. Переходим в кабинет 1090. Первое, где взять адрес АЦЦ? Вот, АЦЦ, пополнить, нажимаете, копировать адрес, вставляете, вот сюда отправили. Что делать в кабинете 1090? В кабинете 1090 получается, на главной странице у вас модули, вы нажимаете ускорить, у вас выходит вот такое вот окошечко и здесь прописано. Насколько ассоциейт до скольки процентов вы ускоряете. У меня этот модуль не ускорен, поэтому как бы первый. У меня ускорен вот этот. вот. После ускорения у вас вот так вот пишет, какой модуль ускорит. Теперь смотрите. Здесь, я думаю, тоже понятно, где ускорять. То, что поменяли цену на сайте. Было 60 центов, стало 20. Заходите в стейкинг, промо стейкинг. Снимаете проценты. Снимаете депозит, вот так вот, снять с начисления, вводите сумму. Дальше то же самое, только с тела. Сумму вывести. У вас все на балансе, стейкинг и начисления по нулям. Ускорили процентный стейкинг. Зашли, главное, ускорить. ускорить, выбрали, нажали, ускорили. Следом зашли, положили на стейкинг. Если у вас стейкинг и промо-стейкинг, ваш промо-стейкинг никуда не девается. У вас получается стейкинг. Вот где стейкинг, его вы можете ускорить. Так, дальше, какие у нас еще часто задаваемые вопросы? По стейкингу, смотрите, момент еще такой. Получается, вы можете ускорить первый модуль за 30 долларов до 60, 70, 80, 90 или 100%. Если вы, например, решили на 70% годовых ускорить двумя АСЦ, а потом послезавтра, либо через 5 минут вы решили, что вы до 100% годовых хотите ускорить. 5 АЦЦ вам надо сначала, здесь нету доплаты. Максимально можно ускорить, это на четвертом модуле до 115%. Сразу считайте, прикидывайте, насколько вы хотите ускорить и ускоряйте. Еще хочу сказать такой момент, очень важный. Не надо смотреть только на сегодняшний день. У кого там нету АЦЦ, еще что-то. Покажу на своем примере. Это мой кабинет. Вот у меня сколько век лежит э, в стейкинге. <coughs> потому что я покупаю чеки на сегодняшний день. Но я понимаю, что этот стейкинг под 105% будет работать год. И я постепенно сейчас буду докупать, потому что у меня акцент сделан на промо, которые сейчас идут, в том числе промо под 1% в бинаре. И, соответственно, получается, я сюда буду докладывать. Я понимаю, что у меня будет работать э, стейкинг год. Поэтому как бы надо смотреть наперед и просчитывать не на завтрашний день, а просчитывать э, на длительный срок. Тем более мы пришли не на один день. Э, у нас очень часто получается то, что когда идет промо, у нас партнеры сперва не понимают, либо не разбираются, либо до них не донесли. Когда промо заканчиваются, у нас начинается... Блин, а что промо закончилось, а когда будет в следующий раз? Мы это уже не раз проходили. Поэтому, получается, просчитывайте все, пока действует промо. Пользуйтесь сетями промо. Если не понимаете, у каждого из вас есть наставник. Доставайте своего наставника, пусть он вам все рассказывает. Если он не знает, пусть достает своего доставника, наставника. Таким способом, по цепочке, все все будут знать. Что-то я вопросов не вижу. В чатах миллион вопросов, здесь почему-то вопросов нету, когда можно наглядно показать и рассказать. Так, есть статистика по остатку АЦЦ на сайте всего, может есть примерная информация? Нет, нет у меня такой информации, это информация у разработчиков, у меня такой информации нету. Скажите, как будет работать стейкинг во время слова при запуске блокчейна, как будет работать при свопе и во время свопа и после свопа, никто не знает как это все будет происходить, но стейкинг как работал, так и будет работать. Получается, возможно, что что-то придумают, что вообще своп будет просто на сайте. Когда был своп токена райда, просто все произошло, что никто даже не понял. Многие до сих пор даже не знают, что у нас токен райда был на блокчейн эфире, а теперь на троне. Поэтому придет время, Искандер выйдет в эфир и скажет. Добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Может, у вас какие-то есть вопросы? Друзья, не стесняйтесь, пишите вопросы. Вопросов очень много и вопросы повторяются один за другим. У меня ускорен модуль 30 долларов на 5 АЦЦ. Отлично. Смотрите еще. модуль, Каждый модуль ускоряется отдельно. Получается, если раньше весь стейкинг был, вот мы покупали первую, первый модуль, второй, третий, четвертый, пятый, и в одном стейкинге были все. Сейчас еще раз покажу, чтобы было наглядно, что сейчас разбили по модулям. Кстати, вопрос еще у многих, куда делись веки после запуска сайта, никуда они не делись. Вот идет первый модуль, первый модуль, лимит 300 долларов, второй модуль лимит 3000 долларов. но ну, третьего четвертого модуля у меня нету. Вот здесь вы ищете свои веки. Никуда ничего ни у кого не делать. И каждый модуль ускоряется отдельно. Еще раз ускоряется вот здесь. Главная страница ускорить. Если модуля нету, активировать модуль. Покупаете вот активировать третий уровень. Кто только зарегистрировался, вот начинаете с первого. Покупаете первый модуль, второй, потом третий, потом четвертый. Сейчас, кстати, пока идет промо, можно все модули по очереди подключить без подключения партнеров. Так, есть промо-стейкинг, его можно ускорить на 50 cc Нет, я только что об этом сказал. Промо-стейкинг – это промо-стейкинг. Ускоряется модуль. И получается, после ускорения модуля вы будете видеть повышенный процент в стейкинге. Не в промо-стейкинге, а в простом стейкинге. Промо-стейкинг доработает год. В зависимости от того, кто когда покупал. И получается э, все остановится. Что выгоднее? Стейкинг под 105% в 10.90% либо в бинаре под 1% новогодняя промо с одинаковой суммой, к примеру, 100 долларов. Андрей, смотрите, э, объясню вот так. Промо стейкинг, э, точнее э, стейкинг с ускорением АЦЦ, получается он работает год. А создать депозиты, депозиты в бинаре под 1% можно только до 9 января. Я для себя какое решение принял? Я себе ускорил э, стейкинг в 10.90 и продолжаю наращивать депозит под 1%. Когда закончится, я начну покупать веки, чтобы складывать. А так вообще каждый сам принимает решение, э, как ему выгоднее, что ему выгоднее. Это также берете наставника, садитесь, даете ему исходные данные, говорите, вот у меня есть столько-то денег, либо у меня есть такие-то активы. И сидите с ним, разбираете, просчитывайте. если вы положите в тот инструмент, либо если вы положите в другой инструмент, сидите и просчитывайте. Это займет у вас не одну минуту времени, это может занять у вас несколько часов. Поэтому достаете своих наставников, садитесь с ними и разбираете. Если находитесь в разных городах, на телефоне, на зуме, на скайпе, там, я не знаю, возможности куча, мы живем в 21 веке. Давайте, друзья, еще вопросы. Мы сегодня до 19.30 в эфире. Дальше мы все дружно пойдем на следующий эфир. Я озвучу какой. И расскажу, что нас там ждет. <клёх> так, есть план, как поднять цену и ценность век. Написал, скандирую, но еще не читал. Арман, смотрите. Век это тот актив который не искандер и администрация не будут поднимать искусственно это неправильно век вообще любой актив должен от спроса и предложения расти просто так получилось вот кто еще не понял пока вопросов нету объясню свою точку зрения получилось так что слишком много народу получили слишком много век практически бесплатно не буду вдаваться в подробности откуда, потому что если я начну говорить, мы можем и два часа поговорить, посидеть. У нас регламентом столько времени нету. И были такие люди, которые в принципе привыкли ходить по хайпам, и их не цель забежал, схватил деньги, побежал дальше. Много партнеров, которые сейчас возвращаются к нам в века со словами. Я здесь взял денег, вложил дальше, прошел 10-15 компаний, везде потерял деньги. Хорошо, что у меня активы века сохранились. Так, Эскандер выйдет в эфир перед Новым годом, есть инфа. Этого я не знаю. Официальной информации не было. Я привык отталкиваться от официальной информации, которую разместили уже на официальном канале нашем. Пока такой информации нету. Можно ли добавлять веки работающий стейкинг? Да, смотрите, в чем прелесть стейкинга. Вот чтобы все могли грамотно воспользоваться. Многие могут думать, что на сегодняшний день у меня века нету, я не буду стейкинг себе повышенный делать. Я еще раз повторюсь, смотрите наперед. Вот вы получается стейкинг активировали, себе повышенный, купили модуль там какой, неважно, получается. Вот сейчас пока промо до 10 января идет, вы можете купить первый, второй, третий, четвертый модули друг за другом. Когда получается промо закончится 10 января, вы сможете купить первый модуль, подключить в первую линию 5 партнеров, а потом только купить второй модуль подключить во втором модуле четырех партнеров первую линию купить третий модуль сейчас вы можете просто их друг за дружкой подряд купить и получается модуль вы покупаете один раз просто один раз все у него нету срока действия а у как правильно сказать так скажем у промо стейкинга который вы сейчас от сэшками усиливаете, у него срок работы год и в течение года вы можете ложить веки снимать вот можете просто если вам делать нечего 100 век завести туда и ставить, снимать, ставить, снимать, ставить, снимать. И у вас так и будет 100 век. Поэтому как бы здесь непринципиально, что нельзя больше доложить или нельзя снять. Все здесь можно. Если не ускорять модуль, можно снимать вики, рейды, стейкинги и заводить заново. Только что ответил на этот вопрос. Непринципиально. Всегда можно положить, всегда можно снять. Почему смс удаляют? Потому что на те вопросы, которые я отвечаю, их удаляют. Поднять цену будет не искусственно. Мы сейчас обсуждаем не цену век, мы сейчас обсуждаем промо в 10.90 по заводу ACCS. Так, когда я смотрю, партнеры присоединяются, но вопросы почему-то не появляются. Очень как бы непонятно вот этот момент, потому что везде в чатах с момента запуска промо буквально сколько там 2-3 дня прошло. Чаты все кипели с сотнями вопросов, а сейчас у нас получается все, вопросов ни у кого нет. Я, наверное, модераторам в чате 10.90 скажу, что на все вопросы попробуем, пусть запись этого эфира перекидывают. Раз получается вопросов нету, значит все понятно объяснено, и значит все все поняли, и значит этой записи достаточно будет. Так, тогда раз у нас вопросов больше нету, раз всем все понятно, будем тогда прощаться. Смотрите, в 19.30 в Москве сейчас на YouTube-канале нашей биржи CoinGalaxy будет новогодний стрим с Максимом Юдичем. И на этом стриме будут разыграны новогодние подарки в виде ваучеров на криптовалюту на нашей бирже. Поэтому вот Роман скинул ссылку, скопируйте, пока эфир идет. В 19.30 заходим и будем слушать новости, которые есть. Кстати, Максим еще раз, наверное, расскажет. еще есть свободные игры. Наша игра Крипта начала. Я буквально все вчера, вчера или позавчера на голосовом, когда в чате биржи общались, вспомнил про игру, вспомнил, что я сегодня заказал. Я ее буквально вчера-позавчера заказал, сегодня мне ее уже отправили. Поэтому пользуйтесь моментом, заказывайте игру, заходите на стрим, обязательно кому-то повезет сегодня. Все, со всеми прощаюсь, всем хорошего вечера, счастливо.